Всем привет! Хочу показать вам все растения после дождя, как постоянные дождь у нас в Одессе. И посмотрите, как чувствуют себя растение. Некоторым растениям нужна срочная пересадка. Это фуксия, видите, как она она цветет, да, уже сильно много влаги, но она свои цветочки отпадают Вот видите, только раскрылись и сразу отпадают. Не приходится их выбрасывать. Сливы, смотрите сразу трескаются и начинают гнить урожай был бы хороший но дожди уже лишние не знаю как в других городах а у нас лишние вот смотрите королевская пеларгония она вся в цвету была такая красивая прелестная а посмотрите что с нее осталось видите какая она красавица ну эти дожди видите, все прогнило Отваливаются все цветочки гнилые. Она еще будет цвести. Вот зачатков очень много. Она хорошо перезимовала и расцвела полной своей красотой. Вот пеларгония. Посмотрите, какая красавица. Яркая, насыщенная. Шапки огромные. Сорт этот хороший, замечательный. Тем, что он не сыпучий. Он вот так, когда перестает цвести, он мумизируется. Ну, цветочки засыхают. Это сейчас они намокли и стали, как квашня. А в самом деле они засыхают, и на окно вам не сыпятся. Оно так в сухом состоянии есть. Вы подходите, вот так. И вот таким легким движением обрываем цветоносик. Конечно, жалко этот цветочек выбросить. Ну, что с ним делать? Воду не поставишь, ничего, я его просто выброшу. А эти цветы продолжают цвести, чтобы они не сильно гнили. Я их немного вот так струшу от дождя. Правда, обещают сегодня опять дождь. Ну, хотя бы временно струсить. И чтобы они не подцвели. И так у меня здесь цветет и растет банановая пальма. Это я вынесла ее квартиры. Видите, как она разрослась. Нужно ее немножко выкопать лишнее. Вот белый, как красиво расцвел, пушистик. Он был такой набитый, а после дождя... Это я вам показываю ампельные пеларгонии. А после дождя он сильно набрался влаги и уже начали подгнивать его цветочки. А так он кучерявый, набитый, махровый. Очень красивая пеларгония. Сорт... Сорт... Скажу вам позже. Я сейчас не помню его название. Вива... Ну сорт красивый. Здесь у меня тоже пеларгония другого цвета растет, это двухцветная пеларгония, очень красиво махровая здесь А еще у меня есть пеларгония, я их всех подвесила, так видите какие листочки. А когда молодые листья отрастают, вот видите какие они красивые. А старые они начинают коричневеть, но это еще солнце попадало и дождь, влага, и поэтому они такого цвета получились. Здесь у меня очень темная, черная, практически набитая пеларгония. Она тоже пострадала от дождя. Посмотрите, какие красивые цвета. Вот когда она распускается. Видите, как она битая, красивая. Розочками. Слеп дождя не было. Она. Что она еще пахнет? А, нет, это пахнет. Вот эта моя роза красивая. Виноград начал цвести, пахнуть, и роза. Я учуял запах, думаю, еще и пахнет. Вот, продолжаем. Смотрите, какие красивые. Как красивая пеларгошечка. Темная, черная. прям. Это не красный цвет. Красная у меня другая, сейчас вам покажу. Красная, вот красная, тоже набитая. Шикарная пеларгония. Вот и ради этой красной я и начала свое видео, так как смотрите дождь испортил все видите переломалась веточка сильно большая нагрузка на ветку надо было ее э, прищипнуть и дождь из вот эту красную что видео у меня заглючила немножко я сняла веточку вот так как из-за дождя она поломалась и нужно ее укоренить не выбросить же такой красивый большой черенок а осталось у меня совсем немножко но она разрастется он молодых очень много ничего и не будет а здесь рядом чернильная растет похоже на то что то перед этой показывала но она еще более темная ведь вот написала чернильная а здесь двухцветная поларгония тоже насыщенная красивая но Видите, не могу вам показать. Когда расцветут другие цветочки, может уже на следующей неделе не будет дождя. И буду показывать вам красоту этих растений. А здесь у меня зональная пеларгония. Посмотрите, как красиво. Это иви гибрид. Я вам ставлю название. Видите, видите какие розы. Набитая шикарная розами. Пеларгония вообще замечательная. Здесь и, и другие сорта, это я их спрятала от дождя, так как земля уже сильно вымокла. Здесь у меня разнообразные сорта, вива виворозита, всякие раз сорта. Они сейчас, к сожалению, не цветут, из-за погодных условий им нужно солнышко. Но они зацветут обязательно и буду вам снимать об ихнем цветении видео. А сейчас покажу вам вот эту красоту и пойдем укоренять. Вот она выпустила еще один цветоносик. Это растение очень красиво пышно цветет куст такой. Ну, стволик у него мощный и шапки большие. Смотрите. И растение тоже не осыпается, мумизируется. Приступаем к укоренению моей красной пеларгонии. Видите, Она тоже разобудная, набитая. Красиво. На красная такая с темным. Красивая, насыщенная. Этот цветоносик удаляем. Вообще цветоносы удаляем жалко но они нам не нужны для укоренения вообще они удаляются очень легко просто обламываются э, укоренять можно ой снимать черенки можно вот так двумя способами просто обломать и череночек готов можно обрезать обламывать удобно она поддается такому черенкованию вот это лишнее вот просто подрезать это нужно для того чтобы в земле не было загнивания эту пеларгонию можно не выдерживать чтобы подсыхал нижний срез так как она хорошо укореняется. Вот так, видите? Такой маленький череночек. Тут листик можно срезать, можно срезать до половины, чтобы влага не испарялась. И вот такой вот остался у меня еще один. Сколько получилось? Раз, два, три, четыре. Можно еще один сделать. Вот так. Видите. Правда, это уже а древеневшая немножко. на как он будет укореняться. Ну, он должен укорениться. Видите, тут раздвоился немного. Сейчас мы его подправим. Все. Цветоносики убираем. Это боковой пошел отросточек. С бокового. Вот цветоносик маленький. Его нужно убрать. Вот я подготовила верховой торт с перлитом в перемешку. И садим. Вот так просто вставили. И все, больше ничего и не нужно делать. пеларгония очень легко размножается. И хорошо укореняется. Берем череночек. Вставляем до верхнего листочка. И ждем результата. Через две недели она должна укорениться и я вам покажу как она проросла вот смотрите еще один не надо не прижимать но можно еще вот так горшочек прижать чуть-чуть чтобы земля прижалась держать на подоконнике на улицу не выносить вот еще один черенок есть. И посмотрим, какая процентность будет с укоренение. Вот у меня 5 черенков. Этот чего-то падает, не хочет держаться. 5 горшочков. И посмотрим, сколько выживут. Вот эта красота. Будем ее размножать. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. Всем пока.